Здравствуйте дорогие друзья, на связи как всегда Жанниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы говорим про избавление от боли при ВСД и неврозах. Достаточно часто обращаются люди с такими проблемами. Боли это то, что очень сложно терпеть. И поэтому избавление от этого зачастую становится самой важной задачей для любого невротика. И в этом видео мы подробно об этом поговорим, и вы поймете, что нужно делать для того, чтобы эту боль убрать. Поэтому досмотрите обязательно это видео до конца. Итак, начнем мы с того, какие бывают боли, а потом уже поговорим про их природу возникновения, и потом уже поговорим про то, как от них избавляться. Чаще всего мы говорим, что вот тело – это... У нас такой сложный организм и боли в нем могут возникать только если есть какая-то физическая патология. Но когда же человек при неврозе, испытывающий боль в различных местах тела обращается к врачам для диагностики, оказывается что у него нет никакой патологии, которая могла бы объяснить эти ощущения. Но при этом можно на самом деле очень четко объяснить любую боль которая у вас возникает. Какие они бывают в целом? В первую очередь, наверное, стоит рассмотреть головную боль. Когда голову, голову давит Распирает, печет, стягивает. Это, соответственно, все приводит к ощущениям боли в голове. Далее мы можем рассмотреть боль мышечную. То есть, когда уже непосредственно мышцы у человека болят. Это могут быть шеи, спина, руки, ноги, поясница. То есть, даже вот у моей недавно клиентки болел бок. И при этом она прошла обследование. Врачи сказали, что нету никакой патологии, что это от стресса. Даже сейчас врачи уже начинают понимать, что у людей бывают в этом направлении такие проблемы. <coughs> вот. Получается, следующий вариант боли, это когда у вас там внутри, между груди, допустим, в груди солнечном сплетении какое-то сдавливание покалывания какие-то. То есть, когда человек говорит, что вот у меня болит в области сердца и так далее. Потом боли могут быть также в области ЖКТ. То есть, может болеть желудок, болеть кишечник, болеть мочевой пузырь. Соответственно, у кого-то, допустим, даже болят глаза, когда это происходит. И получается, что боль на самом деле может возникать практически в любых местах, но она при этом не будет обладать никакой патологией, подтверждающей эту боль на физическом уровне. То есть, что это значит? Это значит, что на самом деле организм здоров. Откуда же тогда эта боль берется? Здесь на самом деле есть два ключевых момента. Первый – это то, что вы интерпретируете эти ощущения, ощущения, которые для вас просто дискомфортные, непривычные, как боль. Давайте просто проанализируем. Вот смотрите. Что есть боль? Боль это просто то, что мы испытываем как некий очень сильный сигнал, который дает наш организм. Вот допустим, если взять вспышка яркого света, резкий сильный шум и взять допустим боль как сигнал, то это будут практически одни и те же сигналы, то есть у них нет никакого позитивного или негативного аспекта. И боль точно так же является каким-то сильным сигналом, что что-то произошло. То есть, если мы ударили руку, у нас будет боль. Это сигнализирует о том, что есть определенные повреждения, каких-нибудь, допустим, кожных покровов. И поэтому мы эту боль испытываем. Когда же у вас возникает на фоне ВСД и невроза симптоматика, очень часто мы начинаем не, ну, понимать, что это симптоматика какая-то непривычная для нас, новая для нас. Какие-то тянущие ощущения, напряжение, вибрации, можно их перечислять уйму, потому что каждый интерпретирует их по-своему. И, конечно же, мы чаще всего будем говорить, это просто у меня болит, потому что очень сильный сигнал, и я, соответственно, его расцениваю в первую очередь как боль. Но на самом деле это может вообще не являться болью, а являться просто каким-то симптомом, который вы так интерпретируете. Это первое, что я бы хотел рассказать. Второе это что влияет на эту боль. Это ваша сосредоточенность на ощущениях. Мы часто проводили эксперимент с вами. Если вы не помните, то если вы сейчас вместе со мной сосредоточитесь на ощущениях в своем пальце, в большом, прям вот сосредоточьтесь, то вы почувствуете пульсацию в пальце. Это пульс, согласны? Вопрос, откуда взялась эта пульсация в пальце? То есть многие считают, что из-за того, что вы на ней сосредоточились, она появилась. Но правда в том, что она уже была там, даже до вашего сосредоточения. Просто вы не чувствовали этих ощущений, потому что не были на них сосредоточены. То есть, пульсация была, но она была недостаточно, чтобы вы просто ее чувствовали. И когда вы точно так же сосредотачиваетесь на каких-то ощущениях, при этом происходит усиление этих ощущений в рамках вашего мировосприятия. То есть... Вы как бы своей сосредоточенностью на ощущениях их усиливаете. И в итоге это приводит к тому, что они у вас продолжаются. Следующее это, соответственно, образ жизни. Вот здесь очень важно это понять для себя прям, ну вот максимально. Потому что зачастую именно от этого и зависит будет ли у вас симптомы или нет. Я вам приведу пример. Однажды ко мне обратилась клиентка у которой было очень серьезное тревожное расстройство. Уже много лет она, соответственно, у нее сильнейшие тревоги, панические атаки. У нее э, постоянные какие-то э, симптомы были, э, переживания. То есть очень много вообще переживаний, тревог и панических атак на протяжении всего дня. Но что меня удивило? Меня удивило то, что у нее не было проблем с аппетитом, не было проблем со сном, не было проблем с утомляемостью и не было особых симптомов. При этом она никакие таблетки и препараты не принимала. И я спросил у нее, говорю, не может быть при такой высокой тревожности отсутствие остальных вот этих компонентов. В чем, говорю, секрет? И она ответила, я просто себя выматываю физическими нагрузками, благодаря чему мне приходится есть, я заставляю себя. Я, соответственно, часто сильно занимаюсь спортом усиленно. При этом я к концу дня уже вообще бесил. Поэтому я просто падаю от бесилия и засыпаю быстро. И получается, что она вот эту всю симптоматику, проблемы со сном, все, с чем вы сталкиваетесь, она заглушила постоянным спортом. Почему это помогло? Дело в том, что когда вы... Находитесь в неврозе, у вас постоянная и повышенная тревожность. У вас есть определенный уровень тревожности, и он формирует ваше нервное напряжение. Когда у вас возникает страх, ваш э, мозг отправляет сигнал надпочников на выброс адреналина. Во время выброса адреналина вы как бы готовы бежать, сражаться там, или еще что-то. И получается, что организм находится в боевой готовности. То есть для него практически без разницы. У него сердцебиение такое же, как если бы он уже бежал. И мышцы напряжены и ждут вот этого. И получается, что создается вот это хроническое нервное напряжение в мышцах. То есть мышцы не расслаблены, но и не сокращены. Они находятся в готовности такой вот, в полуготовности. И когда вы долго находитесь в таком состоянии, мышцы просто, напросто, начинают уставать, и в итоге они начинают болеть, как любые мышцы, которые болят после хорошей тяжелой тренировки на следующий день. И получается, что вот именно такой момент запускает определенный поведенческий фактор. Например, вот одна моя клиентка, у нее болели руки, предплечья. Представляете, вот у нее болят предплечья. Просто прям болят дико. Какой делает она вывод, который еще добавляет ей боли в этих предплечьях? Она делает вывод, что ей нужно исключить любые нагрузки на руки. То есть она исключает нагрузки на руки, занимается где-то йогой какой-то, расслаблением, растяжками, а боль от этого только сильнее стала. Потому что вот это нервное напряжение, которое было в предплечьях, да оно как раз продолжало находиться и дополнительно все больше и больше усиливало боль, потому что мышцы в полном напряженном состоянии, чем дольше они находятся, тем сильнее для них это тяжелее становится и тем больше они болят. И в итоге, как ни странно, как только я и сказал, занимайтесь там отжиманиями, занимайтесь там брусьями, чем угодно, берите физические нагрузки, делайте на руки. Первую неделю, когда она это делала, у нее руки стали болеть еще сильнее. Потому что уже мышцы были атрофированы, мышцы были слабые. Они впервые начали получать нагрузку. Но зато она сказала, что даже уже после первых же упражнений, когда мышцы уставали, ведь они быстро устают, она не чувствовала этой боли. Потому что она создавала фазу напряжения мышц. И потом они переходили в фазу расслабления. Поэтому вот этот характер боли, он наиболее распространенный, потому что когда есть напряжение в шее, это зажимает сосуды и ухудшает кровоснабжение головы, а ток может ухудшать крови, при этом головная боль возникает, мышцы начинают болеть, самые мелкие, вы чувствуете внутри, в теле какую-то боль, это мышечная боль, дискомфорты различные в руках, ногах там, и так далее. И это также может являться мышечной болью в результате постоянного нервного напряжения. Поэтому вы должны в первую очередь понять, что то, что вы испытываете в виде боли при ВСД и неврозах, это совершенно обоснованные вещи, связанные с текущим положением дел. И это все очень легко можно убрать, просто воспользовавшись несколькими направлениями. Итак. Вот мы поговорили с вами про характер возникновения боли. Про причину. Мы сказали, что это нервное напряжение из-за повышенной тревожности. которая еще под влиянием там, проблем, факторов таких как бессонница, плохой аппетит. Да, это может приводить соответственно, к тому, что мышцы не получают достаточно питательных веществ. Мышцы переутомляются, вы чувствуете боль. А также, допустим, выброс адреналина останавливает пищеварение. На гормональном таком уровне. И получается, что вы можете испытывать дискомфорт в животе. Тоже воспринимая это как непосредственно боль. И другие моменты. Их также можно объяснить. Но это нам не так важно. Как например найти способы избавиться от этой боли. Так, чтобы она вас больше не донимала. Теперь давайте перейдем к избавлению от боли. И здесь есть, ну, скажем так, на мой взгляд всего три ключевых эффективных направлениях, которые ну, реально могут помочь вам убрать боль и убрать ее не ситуативно, когда боль возникла, вы пытаетесь ее убрать, а убрать ее долгосрочно. Начнем с самого простого способа. Это успокоительные. То есть, в большинстве случаев, как только люди принимают любые успокоительные, танквилизаторы, антидепрессанты, то есть это в принципе по большому счету, нельзя сказать, что это одни и те же препараты, но смысл у них один и тот же. Они пытаются снизить тревожность и убрать симптоматику. Когда вы подбираете правильные антидепрессанты или правильные танквилизаторы, правильные успокоительные, но это делают психотерапевты, психиатры, то соответственно вы можете почувствовать, что вы расслабляетесь, Мышцы расслабляются, симптоматика проходит, и вы, соответственно, отлично себя чувствуете. Бывает так, что на фоне приема ваша даже симптоматика может усилиться. Это из-за ваших физиологических особенностей. То есть, поэтому столько препаратов. Один препарат человеку поможет, а другой препарат не поможет. Наоборот, усилит те симптомы, за которые он переживает. Поэтому, в первую очередь, это... Работа над таблетками с успокоительными, это позволяет убрать тревожность и убрать, соответственно, симптомы. Ну или, по крайней мере, их снизить. Второе, это ваши физические нагрузки. И здесь я, если честно, не, не могу сказать, что какие-то... Нагрузки считаются правильными, какие-то неправильными. Но здесь я бы хотел четко выделить, что, например, если вы копаетесь на огороде, это не физическая нагрузка, даже если вы сильно устаете. Ваша задача заниматься тем, чтобы все тело было нагружено. И здесь я вижу для себя и для вас тоже всего два ключевых направления. Первое – это работа в тренажерном зале, когда вы берете одну группу мышц, например, спину, спину, да, спины, спины, мышцы спины, и, соответственно, начинаете их прорабатывать. Это трапеция, широчайшие, это мышцы с дельтовидных, допустим. То есть, Грубо говоря, вы берете какую-то группу мышц и на нее делаете нагрузку. Как раз это позволяет мышцам устать. То есть после тренировки мышцы уже, там у кого-то руки могут даже не подниматься. Это приводит к тому, что мышцы из состояния напряжения переходят в состояние расслабления. И благодаря этому как раз они убирают вот эту нагрузку, плюс еще становятся более выносливыми. То есть, это могут быть мышцы работа ног, работа рук, когда мы делаем отдельные упражнения на руки. То есть, как раз тренажеры позволяют все мышцы, которые у вас задействованы в организме, которые не задействуются в вашей обычной жизни, задействовать. И таким образом снимать вот это хроническое нервное напряжение, из-за чего перестают они болеть. Первое время, может быть, вы не почувствуете эффект, но через несколько уже тренировок вы уже почувствуете, что мышцы стали болеть меньше. А после тренировок вообще будете себя чувствовать отлично. Плюс любые физические нагрузки в зале они помогают снять стресс на эмоциональном уровне потому что вы переключаетесь и это дополнительно снижает тревожность также можно отнести к этому э, плавание но опять же давайте поговорим о том что плавать, вот, э, спокойненько проплывать это не то здесь нужно интенсивно плыть несколько дистанций то есть для того чтобы вы действительно весь организм подключали все мышцы работали, все мышцы уставали вы должны после бассейна выходить, как будто вы сейчас вот уже рухнете от усталости. Потому что тогда мы говорим о том, что да, организм был нагружен, и вот это нервное напряжение мы таким образом сняли с мышц. При этом вы можете думать, ну у меня болит голова, как это вообще повлияет э, бассейн на то, что у меня пройдет голова? А как только вот у человека э, снижается напряжение в шее, в, шее, в шейных мышцах, Соответственно, нету вот никаких уже зажимов, улучшается кровообращение и, соответственно, улучшается самочувствие. И люди чувствуют, что у них нету больше головной боли просто за счет того, что у них тело все расслаблено. И то же самое мы говорим про другие части тела. Это второй момент, да, то есть первый был у нас препараты, Второй момент это у нас физическая нагрузка, либо в зале, либо в бассейне, либо плавание. И третий вариант – это когда мы пытаемся убрать первопричину возникновения вот этих болей. Первой причиной здесь является тревога, которая возникает. Есть два ключевых момента. Внешние переживания ваши, которые формируют повышенную тревожность и дополнительные переживания связанные с самой симптоматикой помните мы сказали, что ваша сосредоточенность на этих ощущениях их многократно может усиливать, но при этом это усиление происходит не само по себе а из-за того, что вы боитесь что эти симптомы у вас не пройдут То есть, если у меня боль не пройдет, я этого боюсь и бывает так, что вы боитесь этого во многих направлениях, что это повлияет на ваше здоровье, на вашу жизнь на ваши взаимоотношения с близкими на вашу способность куда-то ходить, что-то делать и получается, что сама боль уже становится источником тревоги И вот это очень важный замкнутый круг Есть внешние переживания Есть моя боль И моя боль дополнительным является источником для меня переживаний И работать нужно как раз во всех двух направлениях То есть работать с внешними тревогами Которые возникают и не связаны с болью Которые формируют эти ощущения И тревоги, которые связаны с самой этой болью Это делается уже в рамках психотерапии Поэтому здесь вам нужно работать в тех направлениях, которые на сегодняшний день для вас доступны. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас есть какие-то выводы, да, какие-то выводы вы сделали для себя просто после просмотра этого видео, то обязательно поделитесь ими в комментариях. Когда я читаю ваши выводы, которые вы сделали, я понимаю, как мне сделать так, как мне лучше доносить до вас информацию, чтобы вы все... Большая, большая часть людей делали для себя правильные выводы. Поэтому, пожалуйста, запишите свои выводы в комментариях под этим видео. На этом у меня все. Всем пока.